Что же зрители давайте мы возвращаемся все был второй заказ самураев у нас сейчас сражение будет сада я думаю что мы так и поступим нападем на него прямо вот сходу так как у меня другого выбора просто нету иначе если я сейчас не нападу он пройдет дальше в Тадзим, а в тадзиме мало войск не хотелось бы чтобы он совершил нападение поэтому так что давайте мы предотвращаем это все и сами производим нападение Правда вот надо как-то так напасть, чтобы у меня еще агент мой участвовал в сражении. А то он иначе останется позади и тогда не будет от него плюшек. Ну все, теперь точно должно быть все нормально. Нападаем. Так, у меня есть поддержка с моря, Плюс есть еще мой агент, который мне поможет в битве. Но у противника есть орудие парота. Да. Да, открытая территория. Нежелательно такое было. Ну ладно. Выбирать не приходится. Я помню раньше, по-моему, в оригинальном втором Сугуне враг даже не смел пройти дальше, пока не захватит ту территорию, на которой находится. Но, однако, видимо, какие-то были патчи. Похожи. Как в Риме втором, что враг бывает... Да, по-моему, всегда там, если не ошибаюсь, если видеть крайне... Слабую цель, он двигается дальше, чтобы ее захватить. Вот, похоже, что такая вещь здесь осталась. Ну, а давайте немного отойду подальше. Хочу дождаться подкрепления, плюс, чтобы меня пушки не обстреливали, Они дай не дай боже. Вам. Да. Надеюсь на это. Линейную пехоту надо постепенно, конечно, убирать нахрен. Я его поэтому нанимать уже не хочу даже. Уже хотелось бы только одной пехоты республики обойтись. Но ну, поэтому будем избавляться, наверное, постепенно. Когда уже будет достаточно личного состава среди пехоты республики, тогда, конечно, наверное, уже всех их выведу нафиг. Так, ну что. Враг, я смотрю, расположился в очень таком узком месте, где-то там в каком-то пригорке, в каньоне. Я даже не знаю, как это назвать. В какой-то горной тропе. Так что там будет, наверное, битва не очень камильфоном. <с> <с> То есть стрелять там будет очень сложно. Либо самый притык, придется войска его прям обстреливать, либо я даже не знаю, как еще. Мы начинаем двигаться вперед, как только начнется обстрел с этого вражеских орудий, тогда мы, соответственно... А, кстати, блин, тут орудия парота так стоят, что можно было бы немного схитрить. Можно было бы вот так войска расположить, чтобы его орудия парота не имели возможности обстрела. Давайте так поступим. Ну-ка, интересно, смогут ли его орудия парта стрелять через этот холм или нет. Но в то же время проблема в том, что у меня войска просто не смогут нормально обстрелять врага, из-за того, что холм мешает, да? Тоже как бы двоякое преимущество. Ну, ладно, давайте подходим поближе. Ну, я думаю, бежать не будем. В принципе, не должно быть проблем сейчас. Так, его войска тоже передвигаются по отношению к нам, лицом. Так, так, так, так, так. Во, орудия, по-моему, приготовились для стрельбы. Да, они стреляют. И, кстати, сукины дети попадают. Давайте тогда бегите быстрее под холм. У них там уже буквально рейндж еле-еле был, поэтому, наверное, сейчас уже совсем не смогут стрелять по мне. Если мы спрячемся за холмом. И давайте, кстати, обстреляем. Попробуем эти пушки или не надо. Толку от этого, наверное, будет немного, но... Nah. Не знаю тогда, наверное, пока не будем обстреливать никого. Пока что, в общем, подходите. Ой-ой-ой-ой. Ё-моё, ё-моё, ё, -моё, ё, -моё, ё -моё. Блин. Ах, пока они построятся, ё-моё. Вот дерьмо. Дерьмище. Не заметила я этих засранцев. Ну чё, вы не видите, что ли, прям перед вами противник? Вы чё шутите? Не, ну, британцы хорошо, конечно, их разгасили, но, блин. Враг сейчас вернется просто. А, нет, все, они не возвращаются. Ну, окей. Да, есть небольшие потери. Извините, это ж не обычная пехота, это британцы. Потери среди этих солдат для меня довольно ощутимо. Ладно, двигаемся дальше. Надеюсь, я в этот раз-то уж не про... Не прошлепую в момент, когда они начнут наступать Так, ну да, орудия пара-то видим, что не могут стрелять Они просто, ну, невозможно им это делать из-за холма Сейчас я поставлю своих солдат, чтобы они уж могли вести огонь нормальный Так, становимся, становимся, становимся Так, или могут вести огонь, нифига себе, все равно попадают Сукины дети даже несмотря на этот холм, все равно попадание есть. Давайте разъединю свою армию на две части. Одну часть из двух британцев я сюда поставлю. Супкин сын, блядь. Раскидал их, хорошо. Так, становитесь быстрее. Похоже, они сейчас будут нападать. Ну, точно На, сукин дети На, на, на, на Все Нафиг их расстреляли В этот раз я вас не подпустил К себе близко Так, что, военачальник подбегает Хорошо, становись вот здесь, рядом с со своими солдатами. Так, вот эту тогда линейную пехоту надо сейчас как-то так выставить, чтобы она могла вести огонь по снайперам. Ну, чтобы, типа, мы могли как-то разыграть их, эти войска. Так, обстрел сейчас будет с моря. Посмотрим, попадет хоть немножко там снарядов. Но, блин, в молоко. О, есть попадание, есть попадание. Ну, большая часть в молоко всего летела. Конечно, противник, блин, среагировал вовремя. Немножко отошел от основного попадания. Ну, и потерял гораздо меньше того, что мог бы потерять. Так, снайперы там. Ну, они нас видят, да, по-моему? Да, немного видят. Сейчас начнут, конечно, подходить, чтобы пострелять по нам. Так, так, так, так, так, так, давайте быстрее становитесь, британцы. Нет, стрельба все равно будет осуществлена их стороны. Ну, Но все равно потери, конечно, гигантские у них. Просто с одного залпа уже, блин, мы сняли им до хрена. Ну и все. Спасайтесь, бегите. Так, не знаю даже, как сделать, блин. Там это вот сейчас линия пехота, да, она, конечно же, реагирует. Суки, надеясь на это все дело. Так, надо обойти, короче, наверное, моими солдатами. Давайте обходим орудия парота. Сейчас постараюсь я ими зайти тоже с фланга. Потому что видим, какая фигня сейчас. Тут будет линейная пехота атаковать. Потом еще кто-нибудь будет атаковать. Потери будут очень большие среди британцев, я вот что вот думаю. Поэтому надо подкрепление на этот фланг подкидывать. Так, так, так, так. Сейчас покажутся они из-за холма. Линейная пехота уже бежит. Сейчас подойдет сюда. Ну-ка, ну-ка. Так, чтобы по нам орудия параты не попадали, блин. Ну они, правда, даже не достанут до сюда, мне кажется, уже. Далеко мы отошли сильно. Может, конечно, недооцениваю орудия парота. Давайте вести огонь. О-о. Йоп, пермитеатр. Ни единого шанса у них не было. По врагам революции, пли. Пли, я сказал. Так, ладно. Подходит линейная пехота. Думаю, они прямо перед вами. Вы что, шутите, что ли? ё Прекрасная Да уж, прекрасно, точно. <laughs> Неожиданно, я бы сказал, еще. Давайте, палите по ним. Ну вот же, перед вами прям идет, блин, линейка. Вы что, шутите? Не видите их, что ли? Ну вот что это за бред? Вот реально в игре, вот, когда они видят прям перед собой противников, они, блин, купят. Так, ну все, их всех расстреляли. Так, я боюсь, вот это вот с саблями, блин, эти суки сейчас, наверное, возьмут, нападут. Ну, блин, ну стреляйте по ним, ну что вы делаете-то? Ну, ё-моё. Вот как будто они не видят. Вот реально, было бы возможность стрелять без приказа. Они стреляют, походу, только с приказами, если вот такая вот хрень. так, так, так, так, так, так, так. так. Пошло дело. Блин, сейчас еще пойдет дело лучше, да? Когда подойдет ко мне саблями кавалерии. Ой, жопа. Так, здесь надо встать, давайте быстрее. Отходим, отходим, отходим. не дети, на на, на так, вы куда вообще побежали, что я не пойму давайте, тащите тащите, тащите продолжайте вести огонь так Нужно вести огонь, огонь, огонь, огонь. ⁇ -мо ⁇ Так, тут всех разнесли. Прекрасно. Идем вперед. Ну все, врагиник отступает по всем флангам. Флангам. Флангам. Бежит. Стрельба продолжается, конечно же. Так, так. Ну, хорошо, тащим. Так, ну не совсем враг отступает, или все, все совсем. Ну, давайте догоняем тогда их. Все уже не... Нет, по некому стрелять, да? Уже все кончились. Враги. Вражский воночайник был убит, так вообще прекрасно все. Давайте орудия пара ты заберите хотя бы у них. Но, кстати, нет, не успеет, наверное. Далеко убежали уже за Да, не успеем. Очень жаль. Думал, уничтожьте орудие парота, а то эти засранцы, блин, хорошего в битве и приносят им пользу. Ну, сколько оставили, там еще количество какое-то. Ладно, ополчение скопим тогда, уничтожьте до конца. Сам себя воодушевил. Смешно это как-то звучит. Сам себя воодушевил. Так, ну ладно, завершаем. Противник разбить на голову. Но вот если бы холма бы не было, может быть было и лучше как бы, а может и хуже. Потому что непонятно, тут вроде пушки и не стреляли, но зато, блин, враги на могли напасть, да? О, орудия парта то захвачены, нормально. Это классно. У нас есть теперь пушки на севере, вообще супер. Продав танго, блин, восстание будет. А, но его сейчас все равно не будет, да? Давайте нападаем, тогда добиваем. Ну и обиду, конечно, играть не будут. Бесполезно это все. Наследненько почти уже пятый уровень. У моих всех агентов, точнее, военачальников по-разному как-то. У кого уже прокачано, у кого еще нет далеко. Так, ну ожидаем, да, до конца постройки один ход. начнем действия предпринимать. Так, ну, наверное, все. Можно пропустить ход. Или нет, нельзя пропустить ход. Или все-таки можно. Кто его знает. Убей, кстати, гея. Точнее, извините, гейшу. Так, синоби прокачался. Давай дальше продолжай свои действия против врага. Можно было бы даже контратаковать, наверное. Давайте нападем дальше на них. Чтобы они меня не грабили. Ну и посмотрим на то, как орудие парота опять... Катана Кате есть еще и обычный опорчанс Достанет мне? Нет, скорее всего Или достает? Нет, достает, кстати Так, подводим, давайте наши войска Они не смогут противостоять вам Кота на кате позади. Так, ну давайте орудие пара -то. Огонь вот по тому ополчению. Так, что-то его куда-то конец направился, смотрю. Очень хотят, наверное, меня обойти. По мясу огонь. ничего не могут армия анархистов теперь стала реально армией они а лишь одним каким-то мифом теперь мы реально армия огонь Со всеми будет кто. Будет противостоять. Огонь. Еще давайте-ка щепнем, бабахнем по ним. О. О. Красота. Ляпота. Огонь. Давайте батареи. Артиллерии. Будапо. Огонь. Огонь. Царица полей. Артиллерия. Реально тащины Армия тащинов Ну что, сейчас противник будет наступать, наверное, предпримет свою атаку молниеносную. Болит скрик или, точнее, он просто проиграет как лох. Мочить его военачальника, этот ублюдок не должен выжить и убежать. Точность у них довольно высокая, хотя всего лишь 40. Это маловато. Надо, чтобы была меткость 100. Хотя, знаете, меткость меньше, чем нужно. Это даже, в принципе, хорошо, потому что ну, они же стреляют пушки на самый край отряда, а не в центр. Почему-то у них такая вот э, логика, что нужно стрелять в самый край отряда. Зачем такое делать, я не знаю. О Ох. У Ух. Ух. Почти, блин, вот ты сукин сын-то, уживает каждый раз. О, однако <связываю> этим парням точно не повезло выжить. А, он типа встал, просто думает, сейчас я буду сам нападать. Ну да, я могу, в принципе, сам напасть, но... Знаешь что, я пока... А, нет, нет, он будет сам нападать. Ну хорошо, нападай. Так, надо видимо встать будет сейчас к нему по отношению лицом Потому что я смотрю, блин, наш Такой клин Сильно не поможет мне, наверное Точнее даже, наверное, наоборот Давайте, воодушевляю, гамбате, Гамбатэ Сука, вот ты, блин Ай-яй-яй-яй Блин, линейный пехота не хочет стрелять просто, отходим. А это что вообще такое за построение? Врагом к рак... раком, да? Я бы так его, наверное, назвал бы. Ты смотри-ка, все, гитая еще даже отряд выжил. Приготовьтесь. смотри они вообще в атаку идут, вот бешеные. 70 гитаев ворвались в мой отряд. Жесть. Битва не на жизнь, а на смерть. Все, отогнали их. Так, стойте, вы куда побежали-то? Держать позицию. Ему грозит только Великая победа Огонь, огонь, огонь Че это такое было Сука, они стреляют Типа в своих, да, лошадей ну, Понятно Да я их настолько развернул, что они сейчас будут Сами себя же стрелять Хотя как они так развернулись я Без понятия, они вроде так и стояли Да, я понял, что у меня в руках Виктори. Виктори, блин. Кто это озвучку вообще придумал, боже мой, какой я дурак. Так, продолжаем битву. Ну, или точнее как теперь. Битва у нас не битва, а резня. Просто да, из-за того, что вот этот холм, он помешал, блин, мне. Ну да, как обычно, Веном всегда придумает отговорку. Почему он потерял людей? Ой. Давайте валить их. Валите всех. Убить, убить, всех убить. Ну, они, блин, в большей части, конечно, отступят сейчас. Надо кавалерию все-таки в нашу армию, я смотрю. Потому что кавалерия, недостаток ощущается очень хорошо. В каждой битве мы теряем возможность убить почти всю армию. А я убиваю где-то половину или треть всего лишь. Потому что, конечно, команду еще один не может за всеми угнаться. Так, так, так. Ладно, заканчиваем. Так, и что же получается теперь врага? Сколько войск? Если я не полностью все разбил. Ну, у него еще осталось какое-то количество солдат, которые отступили. Но я, пожалуй, за ним уже гоняться не буду, поэтому возвращаюсь в Бизен. Сейчас в Бизене мы там перегруппируемся и будем снова воевать. Так, мой агент, да, двигайся в Авадзе. Через вражескую территорию. Здесь, я смотрю, Йода очень хорошую армию собирает. Ну, как может быть, не очень хорошую, но зато современную, скажем так. Ну и все, наверное, да, пропускать ход можно Смело. Блин, ну или не смело. Не хочу я играть битву, давайте пропущу ход, просто хочу напасть уже носогами. На наверное, правда, сейчас я поплачу за свою, так сказать, скоропешность, что ли, скорость. Надо было помедленнее. Ну да, сын, да, этот решил напасть. Видимо, бомбить меня, блин. Там у меня блокада теперь прорвана, непонятное дело, блин, все поперли. Ой, еще и, наверное, бомбить будет, Да. Ой, напасть решил, -мо. Ну только не это. Я вот не хотел, чтобы была бита, а он решил напасть как раз таки. Давайте отступим к нашему флоту. Ай, насрать бомбитом. Пукан свой. Так, это что такое? А, он армию решил бомбить, нифига себе. Дерзкий какой. Так, что-то, я смотрю, очень сильно нам ударили по экономике, е-мое. Сукины дети. Сучка, он сама у меня, получается крепость, блядь. Из-за этого потерял в деньгах немного. Ну ладно, обстрел армии, я смотрю, не увенчал успехом, вообще он ничего мне не снес. И сейчас будет очень хорошая, ну или точнее не хорошая, а очень интересная битва. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Нападем на Сагами, да, он там хоть что-то и строит. А строит он мастер. Да мне это как раз таки навки не надо, поэтому я его сломаю все равно. Нападаем на крепость. Это первая наша битва, которая будет вместе еще и с пушками. Давайте сразимся, хоть и время уже как бы 30 минут, по-моему, почти. Но все равно я хочу сразиться. Насколько мощные пушки аромствуют. У врага двухуровневый замок. Это первое, кстати, сражение нашего главнокомандующего Инады Коримуры.